Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Сегодня я решила выпустить болтательное видео и рассказать о том, что связано, о том, что я планирую вязать, потому что вязать хочется в последнее время не отрываясь и не всегда хватает времени на то, чтобы смонтировать какой-нибудь мастер-класс. И, конечно же, первым делом я хочу поздравить всех нас, девочек, с праздником 8 марта. И не важно какая дата стоит у нас в паспорте, главное, что у нас в душе. Я думаю, меня смотрят именно девочки. Девочки красивые, девочки нарядные, девочки, любящие что-то творить своими руками. Для меня 8 марта это праздник детства. Я помню, всегда 8 марта утром завтра готовил папа и приносил нам кофе в постель. Сейчас, конечно же, эту эстафету уже э, перехватил мой муж. И я хочу пожелать нам всем, чтобы мы были любимы, чтобы нас баловали, чтобы нас лелеяли, чтобы нас одаривали подарками. И, кстати, к 8 марта муж мне подготовил такой подарок классный. Это, к слову, о том, чем я буду заниматься в скором времени. И вот буквально сейчас я записываю это видео и бегу на почту за новой посылкой. Но об этом вы узнаете в следующем видео, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. А там просто бомбическая посылка, я так ее ждала, вы не представляете. Мне, ну, говорюсь, конечно, пряжа там, да, мне эта пряжа просто снилась ночами. Вот, правда, пять дней нашла и вот сейчас я за ней побегу, мне уже пришла смс на телефон, что посылка у меня в городе. Итак, что связано? Связано очень много и не на все я успеваю просто с приходом весны сделать мастер-классы и за последнее время мной связано очень много плечевых изделий. Я не знаю почему, но у меня просто какой-то азарт повязать какие-то свитера, косточки тепленькие. Видимо, была зима, захотелось э, чего-то теплого. Во-первых, я связала свитер дочери. Очень красивый, очень яркий. Это свитер в стиле рубан, но мы его изменили под свои, так скажем, запросы. Он получился более нежный, он получился более тонкий, изящный. Ну вот дочь в восторге носит и собирает комплименты. Вязала я этот свитер из пряжи BBB Record. Что это за пряжа, все, конечно же, знают. Мы много чего связали из 100% переносовой шерсти, поэтому останавливаться долго не буду. Недавно в новинках Ализе, буквально в прошлом сезоне, осенью, мы с вами рассматривали пряжу Ализе Ангора Gold Амбре Ботик. Так вот, из этого моточка у меня получился прекраснейший палантин, вот такой вот красивый. С неимоверно красивым переходом цвета он получился до такой степени уютный, теплый, изящный. Я не стала придумывать сюда никакие узоры, для того, чтобы сам цвет этого палантина, вот этот переход амбре, стал изюминкой этого изделия. По ширине палантин получился сантиметров 60, см, а в длину почти 2 метра. Вот такая изящная красивая вещь есть теперь у меня в прохладное время можно накинуть его на плечи и он защитит вас от холода соклеит своим теплом очень красиво можно его сдрапировать и вот этот вот переход цвета будет великолепно смотреться у вас на шее но ну, а если необходимо где-то раздеться снять этот палантин то можно его сложить убрать в сумку он абсолютно не занимает много места Следующее изделие это вот этот вот свитерочек. Этот свитер я вязала из пряжи Ангора 2. Это итальянская пряжа, перемотанная, бобильная пряжа, перемотанная в моточке. Здесь 750 метров длина нити, и она такая достаточно тонкая. В составе 50% махера, молодая шерсть и акрил. Но вот свитер получился очень легкий, очень изящный. Он такой весь воздушный и легкий, что в нем необыкновенно комфортно себя чувствуешь. Несмотря на то, что этот свитер связан просто как решетой, я здесь использовала большие спицы, он необыкновенно теплый получился. На удивление, просто на удивление, какой он теплый. После стирки немного раскрылся пушок, он такой слегка пушистый получился. Но я бы сказала, что пух этот не лезет, все прекрасно. Во время вязания чуть-чуть, правда, конечно же, выпадали борсинки. Но сейчас я его ношу, и мне достаточно в нем комфортно. Вязала я этот цвет регланок сверху, и росток здесь я вывязывала по японской технологии или азиатский росток, еще называют его. В общем, это такая техника очень простая и приятная для новичков, я бы сказала. Здесь не требуется каких-то сложных, грандиозных расчетов. В отличие от того ростка который вывязывается здесь по горловине. На вот этот вот свитер, то есть это где-то, ну, наверное, 48-50 размер, у меня ушел один моток. Представляете, какой он легкий. То есть всего 100 грамм пряжи у меня вот здесь, вот, вот в этом свитере. И я собираюсь вязать еще один свитер, наверное, для дочери. и Думаю, либо это делать расчеты на несколько размеров и составлять мастер-класс платный, либо создать какой-то марафон с небольшим входом денежным, ну, может, рублей там 100-200, и нам с вами вместе на этом марафоне связать. То есть я бы вместе с вами связала еще один свитер, и у вас получились бы точно такие же свитерочки. Вот скажите мне, пожалуйста, пишите в комментариях, что лучше сделать расчеты для нескольких размеров мастер-класс в продажу выпустить либо э, марафон то есть бесплатного мастер-класса на этот свитер я давать не буду и следующий свитер это свитер связанный из пряжи ангора alize real 40 плюс у меня было 4 матка этой пряжи, два серых, два голубых, и в итоге вот у меня ушли все четыре мотка на этот свитер, то есть под завязку. Этот свитер я вязала, вдохновившись моделью Ольги Кондратьевой, свитер авантюра называется у нее, видео, и Ольга записывает такие видео, которые будут интересны и понятны тем, кто в теме. То есть тем, кто уже умеет вязать, вдохновиться и придумать для себя какое-то изделие. Так что, если вы умеете вязать, я вам однозначно рекомендую канал Ольги. Переходите туда, вдохновляйтесь, вяжите для себя такие прекрасные модели. Это фэшн-модели со спущенной проймой, немного оверсайз. В этой пряже 40% шерсти и, я бы сказала, она слегка колючая. Но я могу ее надеть на колое тело. После стирки, я бы сказала, пряжа немного раскрылась, стала мягче, ровнее. Выглядит он прекрасно и мне необыкновенно нравится. Я, наверное, запишу на, это, на этот свитер свои расчеты. То есть продажи мастер-класса на этот свитер не будет. А как я вязала, как я считала, как я делала расчеты для своего размера, я, я запишу. Еще один свитер такого же плана: здесь широкая горловина. Также узкий рукав и тушка оверсайз. Тоже необыкновенно мягкий и уютный свитер. Получился у меня, я его тоже безумно полюбила. Вязала я его из пряжи Ализы Натурале Угле. И у меня было два моточка коричневой и два моточка белой пряжи в итоге у меня остался моток белой пряжи но ну, немного отсюда я извязала ну, может быть одну четвертую часть этого мотка вот то есть ну грубо говоря в этом свитере три мотка пряжи 300 грамм точно так же после стирки пряжа раскрылась свитер стал мягкий пушистый уютный но ну, до такой степени классное изделие получилось вот про мастер-класс сказать ничего не могу, возможно не успею я его сделать, Но посмотрим, посмотрим, пишите, что вам понравилось. То есть я хочу с этим видео получить от вас э, какой-то отклик вообще на то, что я делаю. Я хотела из этой пряжи связать жилет, купила тримоточка, но что-то как-то вот пока остановилось, меня смустил цвет. Вы Можете мне подсказать, все-таки идет мне этот цвет или нет. Либо я свяжу вот такой же свитер, как вот этот вот коричневый для доченьки. Ну и остались у меня два свитерочка, которые я вязала для своих мальчиков любимых. То есть это для мужа. А муж попросил, чтобы у нашей любимой собаки был такой же свитерок. Это пряжа Нака Николен Жакар. И вот в такой узор она складывается, очень красиво смотрится, теплая полушерсть. Это, ну, в общем, получился такой неплохой свитер, муж носит с удовольствием, ему нравится. Ну что ж, кажется, я показала все, что хотела, все, что связано за последнее время. Надеюсь, что ничего не забыла. Надеюсь, что все-таки в скором времени выйдут мастер-классы, и вы для себя тоже сможете связать то, что вам понравилось. Но в планах у меня повязать из элитной пряжи. из элитной, дорогой, приятной на ощупь. И это, конечно же, конечно же, это кошемир. Я долго выбирала, я долго изучала этот рынок, я долго приглядывалась к разным видам пряжи и решила остановиться на монгольском кошемере. Я прямо сейчас бегу на почту за посылкой, в которой у меня на два изделия и сразу буду записывать видео с распаковкой. Так что не пропустите следующее видео. А сейчас переходите в комментарии, пишите свои отзывы, ставьте лайки. Новое видео выйдет уже скоро. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!